Добрый вечер всем, что хочу первое сразу сказать. Приятно играть в атмосфере, приезжаешь в футбольный стадион, порадовали нас болельщики сегодня пришли посмотреть матч, хорошего качества поля, мы увидели. Вот говорится, была футбольная атмосфера, конечно, в этом плане, очень приятно было. В принципе, в прошлом матче, когда мы дома играли, тоже у нас была атмосфера, хотелось, конечно, больше болельщики еще больше приходили. То есть приятно играть с самим футболистом в такой атмосфере. Что касается матча... Это... Что касается матча... Ну, то есть настраивались, знали, что команда Гомель очень хорошо сбалансирована сейчас, уже на данный момент. В принципе, то, что они доказали с нами в кубковой игре, мы не прошли дальше. И то, что они доказали, то, что они сейчас находятся в финале. То есть очень хорошая команда, мы готовились, и так получилась игра. Знаете, такая, как бы, одинаково, одинаково, можно сказать, на опасные моменты. Мы создали в первом тайме пару моментов, где могли реализовывать, но также, также допустили парочку ошибок, где могли пропустить. В принципе, второй тайм начали, э, начали, начали немножко перестроились, там хотели поменять. Но, наверное, не получилось в некоторых моментах хотя при этом тоже были моменты, где можно было ускорять игру, быстрее вести ее. немножко мы затормаживали, особенно когда это была передача назад и потом разворот, то есть не хватало нам наверное, каких-то быстрых проникающих передач вперед но после этого видно, что нам надо было что-то менять произошли, ну, решили выпустить на замену, чтобы Ускорить игру быстрее, чтобы двигались ребята. В принципе, замены сработали, можно сказать так. Но уже в конце еще мы имели моменты, при этом понимали, что нельзя было пропускать. Спасибо, Мирс. Спасибо, Артем Викторович, Победы. сегодня на поле появились Никита Демченко и Рома Бегунов. Рома после травмы, Никита болел. Как вообще оцените выход футболистов после долгого перерыва? Ну, тяжело сказать, вы сами понимаете, что у них небольшой игровой отрезок времени был. В принципе, добились положительного результата. Рома уже как бы опытный футболист. Ему выходить на замену не впервые. То есть вышел хорошо, то есть свою позицию закрыл. Что касается Демченко, то были моменты, где он не должен терять мячи. Его выпускают уже как игрока основного состава он должен понимать что есть моменты где надо сохранять мяч и не терять ну а так по движению поэтому претензий нет не, не стараются вынуждена покинул поле сегодня Михаил Козлов есть какая-то информация что с ним? А, пока, что, а, пока что вроде бы ничего серьезного просто перенапряжение вроде бы начало сводить мышцы Победитель говорится не судят но если целым содержанием игры Как главный тренер, наверное, никогда не буду содержанием игры довольны. Есть моменты, где были очень хорошие. Есть просто, ну, которые я же вам подчеркнул. В том плане, что мы иногда очень сильно передерживали мяч, где нам надо было быстрее развивать атаки. Плюс в первом тайме ошибки возникали при перестроениях очень опасные, и как бы было пару прострелов, это с левого фланга гонили. Что касается, я же говорю, наверное, Содержанием тренеров будет доволен тогда, когда уже будет, наверное, результат достигнут какой-то. Пока что еще до идеала, наверное, нет. пока не доволен некоторыми моментами. Есть ли какая-нибудь информация, когда сможем увидеть Александра Сочивку в заявке на игру? Ну, по Александру. Александр много пропустил, начал индивидуально заниматься, то есть мы немножко начали подготовку, наверное, форсировать. У Саши, Саши случилась травма, пока что пауза, ждем, ждем, то есть, когда пройдет травма, будем готовиться.